Окей. А в таком случае счет у нас получается 2-0. 2-0. Патрики уже выигрывают. Нормально так начали, да? Нормально. А вдруг внезапно никого не предупредив. Оп, и не ту еще и карту решили играть. Ну, да пусть, пусть, как говорится, если ребятам так лучше, пусть они ее и играют. Лиза Демил минус враг системы. Состав, кстати, у новой земли поменялся немножко, поэтому сейчас перепознакомимся, так сказать. А, с вновь прибывшими игроками. Пока экономические обороны выглядят, ну, естественно, откровенно, что Так, Али. А, вы у нас здесь с такими этими лозунгами. А, даже без всяких предупреждений. Ходите очень далеко и надолго. А, вот. А, так, и, в общем-то, 3-0. А, вот, а, собственно, состав. Биомусор Спорт Энерджи Вот такой вот интересный никнейм у одного игрока К-10 враг системы боты на опыте Ну, по идее, типа, после поражения на мираже, наверное, команда должна укреплять, так сказать, свой состав Вопрос, насколько сильно враг системы Биомусор К-10 укрепят Ну, не знаю, не знаю Я не знаю, что это за игроки Поэтому не могу сказать Саш проспал начало игры? Нет, не проспал Я же даже э, прибежал быстрее, чем должен был прибежать Ну, типа, Best of 5, Володя Володя, что за вопросы? Везде, где только можно было написано, что это Best of 5, а ты задаешь такие вопросы. К10 минус Лил Вилл. Лил задымил, забирает К10 4 в 2. Оборона в численном перевесе, причем еще и в двукратном. В двукратном перевесе. В сильной, простите, в слабой стороне. По-моему, лучше не придумаешь для реализации первого э, девайсного раунда. Но Лил задымил. Открывается зигзаг, забирает на опыте Моментально получает размен по затылку И Лил Казнил не убивает биомусора Спорт И на этом раунд заканчивается Поражением для Патриков И новая земля берут Первый матчпоинт в этой встрече Ничего не знаю, в ютубе не написано В ютубе никогда не написано, какой формат встречи <клышка> Три раунда профили А я не знаю, что они вообще начали как бы Всегда же, сколько себя помню, всегда 5-10 минут перерыв между картами. А они вообще, короче, без паузы. И я почему еще просто трансляцию не запускал? Потому что у меня висит, вот, и у меня есть список карт. Первая карта Мираж, вторая карта Инферно. Я не на начинал трансляцию, а, постольку, поскольку то есть, ну, я не переключал карту. Потому что они Инферно должны сейчас играть. Даст вообще-то Десайдер. То есть карту Даст 2 разыгрывают только в том случае, если у них 2-2 по картам. Какого черта они сейчас поставили Даст, я вообще без понятия. Ну что, 3 в 3. Лил Казнил как-то вообще невнятно сыграл эту позиционку. Ну, короче, вся надежда только на Виолу. Если она сейчас сможет сделать 3 килла, тогда Патрики сумеют выиграть. Но нет здесь жестких хэдшот от Биомусора вообще без шансов. Поэтому 3-2. <смех> Тащи велочка. Не, мимо кассы, Регин Мимо кассы сегодня это Ну, она на Мираже в целом, конечно, очень много моментов Отыграла знатно и круто И даже парочку, по-моему, как раз подтащила а, Но не сейчас Зайти на этот сервер как наблюдатель можно? Э, разумеется, нет Так, а что это сейчас был за черный экран такой? Куда это у нас там лил-казнил Смотрел, что черный экран наш был Цензур. 4 дигла и АВП, ну, как по мне, бай, а... ну, наверное, глупейший, <свят> как бы я бы, как бы эта группа не звучала, потому что, камон, типа, что 4 дигла с одной АВП, ну, как какая это стратегия будет, АВП должно открываться или прикрывать, если прикрывать, тогда потери атаки будут однозначно выше, чем потери игроков обороны, если АВП должно делать первый фраг, то, то АВП не сделает первый фраг, потому что находится, черт знает где. Ну вот вылетает флешка, все, АВП ослепла по сути, и погибает игрок атаки, который зашел на точку. Ну какие-то, в общем, ладно, такие ошибочки стратегического масштаба, конечно, делаются. Лил задымил, погибает, вот и все, и как бы понту было покупать эту одну АВП и 500 миллионов диглов. АВП отыграла раунд абсолютно бесполезно, диглы тоже себя не реализовали, и Лил казнил, ну, все-таки сделал минус. Но... И даблкил от врага системы, ой. Хорошая концовочка, дорогие друзья. Хорошая, красивая, так сказать. Такая жирная точка прям была поставлена. Дабл кил одной пули с авиком, это хорошо. Но 3-3, дорогие мои друзья. И я также хочу, конечно же, заметить, что Патрики в случае, если проиграет первую половину, будут вторую-то играть в слабой. А учитывая, что у них в сильной стороне есть проблемы, ну, как бы уже надо... Надо, надо, короче, уже анализировать Уже сейчас начинать анализировать То, что происходит Лил задымил, минус враг системы И вот, наверное, лучше Лил задымил, это задымил нас кто? Смог, если я не ошибаюсь, тоже, кстати говоря, да? А, вот, короче, не надо им больше АВП брать Потому что, ну, что это сейчас было? Ну, это разве игра в т вот со снайперской винтовкой? Как бы, странно Ладно, бог с ним. А, Едем Едем мы все дальше и дальше, у нас пока 3 в 3, на опте раскидывает длину, чтобы там никто особо не гулял, но есть там, между прочим, Виолочка, которая гуляет, так, а что это, кстати, уведомление для битцов у меня, что, не настроено, что ли? Сашуленька, спасибо тебе большое за 3 битца, за... Как, я... как тогда на трансляции сказали, когда я не знал, что это такое, меня спросили... Что это тебе за задонатили? И кто-то в чате сказал, это, наверное, три биткоина за задонатили. Поэтому, Александр, спасибо тебе за три биткоина. Александр просто на самом деле нефтяной магнат. В общем, Сашулечка, спасибо тебе большое. А что, кстати, ты написала? Вот это я просто не буду читать, потому что я не знаю, как, во-первых, правильно... Ой, на опыте развалился дикла Я не знаю, как это правильно прочитать. А во-вторых, вдруг это какое-нибудь ругательство. Хотя я не думал, конечно, что ты бы написала в чате ругательство, но все-таки. Это же, наверное, что-то на эстонском или на каком? На каком, да, вообще это языке сказано, кстати. Итак, дорогие друзья, экономически от Патриков и... Пуш длины, где Трамп сразу прям моментально отъезжает. Ой, с бомбой отъезжает. Боже мой. Добрый вечер на эстонском. Читается Терре... Их туст. Бог, ты мой. Что вообще фой на опыте? Ну, давай пятого. Отдайтесь, отдайте пятого. Нет, К-10 предательски забирает Эйсу своего товарища по команде. Ай-яй-яй, я бы за такое вообще кикнул с команды нахрен, честно сказать. Ну, короче, какая-то прям это. Не похоже они на профессионалов. Вообще как-то странно на самом деле Что вы решили, что они должны быть профессионалами Потому что я комментатор Любительского Counter-Strike, а не профессионального И поэтому это не профессионалы, а любители Так что на любителей Они похожи, все правильно Лил а, Задымил Минус К10 В этот раз уже зайти в спину не получится К10, ну на самом деле тут вообще Дело все обстояло совсем по-другому Это минус на Дансполе на точке Б Лил Трамп минус на оп. а мусор спорт Энерджи. Забирает Лил Трампа. Джамп тут же дает разменный минус. 4 в 2. Атака завладела точкой. А. Удастся ли задержаться на ней? Вот в чем вопрос. Профи в 1.6 нет уж лет 10. Даже больше с 2012 -го года. Субтитры Первые турниры по CSGO как раз, по-моему, в конце 2012 года уже начали проводиться. И, по-моему, последний турнир по 1.6 проводился в 2012, если не в одиннадцатом. Поэтому там уже очень давно нет никаких профессионалов, да и уже и не появится никогда. Только X. Экс-чемпионы, экс-профессионалы и так далее 5-4 Патрики берут а, свои Раунды какие-то, забирают Какие-то отдают, ну, в принципе Это Counter-Strike, а как еще должно быть а, Иначе, вот, в 12-м последний Ну, вот, все правильно, ну, что, как я, в общем-то И говорил, 11 лет, грубо говоря, если Биомусор Отправляется в аркаду, миллиард флешек В лицо и опять же, вот флешка была хорошая От нее игрок обороны ослеп А что толку -то от этой флешки, если вот, вот человек, который эту флешку кинул Это был лил, казнил Кинул флешку и свалил просто в туман, как говорится И в результате Не сделал ни минус Еще и за него погиб Он сам ну, в принципе, сам неправильно сыграл Сам погиб, все справедливо Биомусор, Спорт Energy минус Лил Трамп Да, кстати, матч проходит на КВ-сервере Володя, по-моему, да, спрашивал, если не ошибаюсь 4 хп у Биомусора, но тут уже Так или иначе раунд не спасается Поэтому 5-5 Ну вот на дасте какая-то борьба все-таки намечается Бывают те, кто считают себя про. Ну, не без них, конечно Как первую карту отыграли а 16-5 выиграли Патрики Карта Мираж была Все начинается с любительского Потом будете смотреть на английском Пусть чемпионаты по CSGO Всякие ESL комментить. Было, было, было предложение мне комментировать э, На английском языке матчи Для э, датской аудитории Я вообще, кстати, так, так и не понял Зачем на английском языке для датской аудитории Ну да бог бы с ним Вот, э, но что получилось Ничего не получилось, потому что Мой английский very-very Ни хрена не хорошо, поэтому но... Не получилось, в общем, согласиться С такой вот историей На опте! Минус лил Трамп Хорошая позиция, Ну надо было с нее Убегать после первого минуса Не надо было так долго на ней сидеть и Насиживать и высиживать победку потенциальную Ай-яй-яй -ай -ай. Промах случился, если можно так выразиться Бомба установлена на точке А, дорогие друзья, бот, ну, скорее всего, наверное, будет сейвить Хотя, да, ты то есть, но с авиком особо не повыпиваешь Поэтому... с авиком не повыпиваешь Конечно, авик же не пьет а Вот, поэтому, собственно говоря, вот выстрел промах И теперь начинается сафари Будут сейчас охоту открывать на бота И поэтому я полагаю, что авик с него все-таки выпьет Потому что три игрока атаки, ну, с огромной долей вероятности одного снайпера все-таки загонят в безвыходную позицию. Однако он очень хитро мансит. Бегает на мидл. уворачивается от всех пулей. Все-таки гибнет. Ай-яй-яй. -ай -ай. Достижение выживший. Не разблокировано. Не разблокировано, к сожалению. Ну и по всему. По всему, дорогие друзья, 6-5. Это дело на женой Вопрос лишь во время желания и практики Мы в тебя верим Ты вспомни свои первые комментирования Вспомни, как начинала, и как теперь Так, что все возможно Согласен, Саша, согласен Вот тут ты очень и очень права Прям в яблочко, как бы. Это чемпионат или товарищеский матч? Ну, конечно же, товарищеский матч Справа внизу, в общем-то, даже написано Биомусор, минус Лил Трамп. И это минус, который был сделан на меду Сейчас кстати, второй там маячил практически минус. Но не получилось немножко сделать. Лил казнил на снайперской винтовке. Лил задымило правильно. Лучше АВП не давать. Он сегодня немножко бесполезно на нем отыгрывает. Но проходка на А. И здесь. Господи, только что ж был! Только что же было! Все, его уже убили. Черт возьми, пытался включить игрока, как которого уже убили, оказывается. Биомусор. А... Подожди, где би... вот он биомусор Все, биомусор 1 в 3, ну и пошли тащить Здесь 27,9 хп особой опасности не представляют Конечно, страшно перестреливаться с лил за дымилом 74 хп, моменталка на выход в зигзаг Это что-то из ряда вон выходящее Минус сделал, моменталку накинул и решил, оказывается, засейвиться Ну, а почему, в принципе, нет Хорошо, не стал, значит, не стал Калаш... Видимо, ценнее и дороже. И вполне возможно, в следующем раунде он действительно поможет. Может и не поможет. О, жирнющий хэдшот полил джампу. Ну и... <pair of three times> <one> <сumi> <сumi> Красавчик просто биомусор. Распетлял всех своих соперников. Раунд, к сожалению, проиграл, но красиво его закончил. Давайте так. Красиво проиграл раунд. Вот бывает, когда проигрывает некрасиво, а он красиво проиграл. Почему не на фасткапе? Ну, это надо команды спрашивать, почему они так решили. Александр Кнайф, привет. В ты играл. Стрим по этой игре у тебя будет. Нет, Дэн, привет. В ты играл. Во второй, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, короче, блин, не помню точно. В общем, это было очень давно. Я еще в школе учился, когда в него играл. Поэтому не помню, какая там была часть. По-моему, вторая. Вот. Ну, ключевой момент, будет ли стрим по редалер, то если кто-то закажет игру эту на прохождение, то будет, конечно. Лил Трамп минус враг системы и ретейк 3 в 3. Изначально был 3 в 3, но враг системы погиб, поэтому 3 в 2. Лил Трамп в дымах ожидает выхода на опте в это время в тэшке. Пытается навязывать что-то Навязывать свою картину мировоззрения. Биомусор. Спорт Energy минус Лил Трамп. И с разменами раунд заканчивается победа игроков атаки. А, вновь Патрики выигрывают первую половину. Но сейчас это закономерно. Как, в общем-то, ну в принципе, на Дасте атака и должна выигрывать первую половину. Но если мы вспомним Мираж, то мы вспомним, что команда... Ну, вот, есть проблемки, да. Есть проблемки... У а, новой земли, потому что они в сильной стороне вот не всегда выигрывают, да? 13-2 на мираже сложно забыть. Сколько стоит заказать игру? А, если ее сейчас где-то можно купить в каком-то цифровом магазине, Steam а, Gock Galaxy. А, что там еще у нас есть? А, Epic Store. А вот BattleNet. А... Electronic Arts. В любом из них, если, в общем, можно купить лицензионный ключ, тогда столько и стоит. Если ее сейчас уже нельзя нигде купить, то рублей. Но это надо, короче, личные сообщения мне напишите. ВКонтакте, мы там с вами этот вопрос обговорим. Враг системы Биомусор по минусу. Точку А вроде бы как удержали. И снова Лил задымил с Да, не берите его. Не бери ты его. Ну, не твой сегодня день с ВП. Это вам не 130 хп Ну, кстати, да, вот я всегда говорю, что 130 хп на пабликах Когда делают, там, 120, да даже 110, это уже огромный дисбаланс И, ну, прям это плохо Н Нельзя, во-первых, ты привыкаешь Что тебя убивают гораздо Дольше, и вот в подобного рода матчер ты начинаешь ошибаться Гораздо чаще, ну, потому что тебя Гораздо быстрее будут убивать, собственно Эти 10-30 хп Будут огромный Вклад вносить в твое Долголетие, так сказать. Но на пабликах, в принципе, это можно, а почему нет? Когда ближайший мировой турнир? По КС 1.6? Никогда. Ой, это странно вообще. Лил задымил. Минус Биомусор, Спорт Энерджи, Бог минус Лил Казнил, Лил Трамп, ответный минус по своему оппоненту. И по результату как бы атака осталась в численном перевесе. Вроде бы как получили контроль над Мидом. В целом даже на точке Б все вроде бы как благоприятно. Я считаю, что у атаки пока что все хорошо в этом раунде. И очень сложно представить, благодаря чему станет у них все плохо. К10 на точке А оказывается абсолютно не удел. Ну, потому что его соперники находятся... А, черт вообще знает где... Относительно него самого Он у нас на точке А А там уже на точке б бомба установлена. Ну и опять же нет дефьюз китов Поэтому наверное все таки последний раунд первой половины Остается за патриками а И счет итоговый 9-6 Ну хороший счет для обороны Этот счет куда лучше чем на мираже по итогу первой половины Потому что здесь ну проиграли В слабой стороне Сейчас перешли в сильную сторону И вполне себе камбэки возможны Я считаю что возможны когда лан-турниры? Ну, лан-турниры еще могут быть. А, ну, наверное, только если, может быть, в Узбекистане, например, или где-нибудь еще. Я не знаю, где люди захотят провести лан-турнир. Ну, когда уж, это я не знаю. Это странно. Когда вы спрашиваете меня, когда будут лан -турниры? Такое ощущение, что я такой, знаете, крышеватель местный за все турниры по контр-страйку отвечаю. Увы и, и ах, но нет. Хотелось бы, может, конечно, но нет. Я, к сожалению, не все знаю. Враг системы. <свист> <свист> <свист> вот это да! Вот это уволили! <свист> Просто первый пули из глока в табло. На, сразу отдыхай, кури! Кури, братан! Вот тебе папироска. Лил вил! Один единственный минус. Лил казнил. Да ладно! Не, если сейчас новые эти, новая земля дадут этот раунд, то я просто, ну, не знаю, как вообще тогда выигрывать здесь что-либо. 85 кп на опыте, 1 в 2. Там уже бомба, кстати, дефаться должна и дефается. И этот раунд это поражение, дорогие мои друзья. Лил Трамп забирает на опыте. В это же время Лил Казнил снимает пачку. Как это можно было проиграть, черт возьми? Отличный пуш парапета. Безусловно, просто замечательно пробили точку. Поставили бомбу. И, и что случилось дальше? Я расстроен немножко теперь, дорогие друзья. Я-то уж думал, сейчас типа борьба. Но с другой стороны поставлена бомба. Ой, на точке Б сейчас как будет жарко и весело. Лил Трамп погибает. Лил Вилл дабл килл. Биамусор забирает Лил Вилла 3 в 3. Но бомба будет установлена. Конечно, позиционный перевес глобально за... Новой землей Потому что у них там уже и девайс есть Да, они, конечно, по хп битые Но вот, пожалуйста, лил, джамп Минус К-10, хаешка в щепке Минус внычку И последний игрок Также погибает, на этот раз уже, правда, от рук лил казнила The bomb has ожидаемые defused, ожидаемый 11-6 Ну и, собственно, две Поставленные бомбы Разумеется, дают возможность команде Новая земля сейчас закупиться Будет ли бай? Да, будет, дорогие друзья Ну, это правильно, это правильно Я считаю, тут, конечно, соперников далеко отпускать нельзя И даже в случае поражения Это будет, там, 12-6 Не настолько смертельно Но нужно точно а, пытаться Точно нужно пытаться <звы> Аккуратное и плавное занятие длины сейчас, по всей видимости, будет происходить у игроков э, команды «Новая земля», в то время как Патрики, ну весьма-весьма закрытых позициях Сейчас пытаются прослеживать какие-то передвижения соперника И вот как только пошире открывается Лил Трамп Ему сразу прилетает в голову от Биомусор Спорт Energy. А, ну, может оно, конечно, и неправильное решение было Изначально так широко открываться Хаешка, плохая хаешка на зигзаг по дмэйдж-дилингу К10, без шансов, минус Лил сдымил Чего-то говорю сегодня а, Дымок очень и очень и очень неподымски по-своему играет. Биомусор ставит бомбу под длину. И это неудивительно, потому что длина сейчас в полном расположении команды Новая Земля. А вот лил джамп и лил казнил. Ну, даже нет смысла пытаться идти что-то выбивать. Так что вот такие вот пирожочки Ники, конечно, зачетные у ребят Да, Сашуль, если ты, конечно, про Патриков имеешь в виду Тогда у них и ники зачетные Ну, если, ну, хотя как И у Новой Земли, в общем, тоже нормальные никнеймы Читаемые, что самое главное Хотя бы читаемые Потому что, знаете, как-то напишут всякую Билиберду себе в никнеймы, Как их потом произносить Непонятно 11.7 Дорогие друзья И все-таки этот самый ранний байраунд За счет двух поставленных бомб Как вы видите оказался ну сверхпрофитным Для а, новой земли Это дает им шанс Дает им надежду на какие-то скорые камбэки На возможные какие-то где-то Перевешивания и передавливания Ну у нас какие-то интересные 2D В исполнении игроков обороны Это тоже конечно все очень хорошо Но МК и АВП Вот касаемо этого у меня конечно есть вопросы Прям есть, прям, прям есть, серьезно Лил задымил опять Берет АВП, кстати, там, по-моему, что же было АВП У игроков атаки, нет? Нет, нет перепутал, значит а, Три калаша и Галил Против, ну, там тигны, что там Как-то странно сейчас разменялись Я просто до речи на секунду потерял Когда увидел, как Лил казнил В изумительной позиции не может перестрелять Своего визави, который просто стоит То даже ладно бы он хотя бы там Какие-то стрейфы делал влево-вправо Он же просто стоял но этого, видимо, достаточно. Иногда, кстати, действительно, я вот хочу справедливости ради подметить, что постоящему сопернику порой и правда а, тяжелее попадать. О, я и тут, и там пишет. Павук ЖКПУК. Действительно, и тут, и там. И это, кстати, хорошо. Это, кстати, хорошо. Подписывайтесь тоже, и там. И... А, что у нас дальше? Перестрелка с, К... Не, с ботом, прошу прощения. Бот и Лил Лилджамп перестреливались. К-10. Забегает на точку. Лилджамп. Ну, тут надо просто убегать, по сути, да, и не давать поставить бомбу. И этого достаточно будет для победы. 15 секунд до конца раунда. К10. Не вывозит перестрелку с лилджампом. Ну, понятно, время на игрока атаки давило очень сильно. Ему при любых раскладах вещей приходилось бы пушить либо одного соперника, либо другого. При этом получая так и так соперника в спине. Кто еще будет играть? Только эти две команды и будут играть. Только они сегодняшний весь игровой вечер. <coughs> Простите, дорогие мои друзья. Лил задымил минус К10. Бот тут же отвечает минусом. И кто, куда, кого дальше. Пока что Лил Трамп, рога системы, а биомусор Лил Трампа. Ну, 3 в 2. А так-то, в общем, изначально пропустив энтрифраг, ну, теперь становится заложниками обстоятельств, где им нужно было искать разменный минус. И я не сильно понял, зачем Лилджамп дал возможность соперникам разменяться. Но окей, я абсолютно на 100% уверен, что это, ну, как бы, наверное, игровой момент. И опять же, так и должно происходить. Сашочек, я пойду уже готовиться. Не рекламлю, прости, что долго заскочила. А, готовиться... Стримить, что ли, будешь, Сашуленька? Вот на канал Саши на... Твиче тоже подписывайтесь обязательно, если кто не подписан. Дев, девчуля огонь. Вы бы видели, какая она геймерша. Просто, ну, во всех хороших смыслах, разумеется. Но сразу говорю, она замужем, так что не подкатывайте, не подкатывайте. Lilville. Бадюшки Виола! Что это? Ваншот по бату, и теперь надо понять, где находится последний игрок атаки. И последний игрок атаки находился в достаточно дефолтной позиции. Но тут, конечно, уже не ваншот. Смотря что она стримит, вдруг там Sims. Не, там CS GO, и э, Что там еще, я не знаю. Во что, что? Саша еще стримит, как готовит. Стримит, как поет. Короче, в общем, очень разносторонняя личность. Очень веселый и душевный человечек. Поэтому всем рекомендую подписаться на ее канал. Она прям молодечек-молодечек. Да, и сейчас еще там в Хогвартс поигрывает, короче. Такие дел... так дела. А очередной экономический с одной лишь эмочкой, которая вот на точке Б сейчас стреляла и как-то достаточно пассивно стреляла, честно сказать. Но это все в итоге, конечно, и должно было приводить к поражению в... обороны в раунде. Безусловно, наличие эмки тут точно ничего бы не поменяло, поэтому и... Не было никакого смысла эту эмку приобретать. Лил казнил последний. Забрал биомусора. Ну, может быть, даже еще и девайс сейчас с него заберет. Увернулся просто от хаешки и погиб с трофейным калашом в руках. Минус от врага системы. Три раунда. Три, дорогие мои друзья, раунда разницы между командами Мы вернулись к тому, с чего начинали вторую половину Ведь было 9-6, три раунда разницы И теперь 12-9 Но пока идет винстрик от команды New Land, Они же новая земля И это как бы надо Эх, не повезло, хотел жениться Вот так мало, вот так вот Опоздали вы, опоздали вы, друг товарищу Очередной экономический, то есть потенциальная отдача уже 10 раунда, дорогие друзья, болельщики команды, новая земля, потирают ручки свои, наверняка, и радуются тому, что сейчас происходит на карте, на опыте, взрывает из джампа, ну и тут какую точку не выбирай, ну я бы, конечно, наверное, учитывая позиции игроков атаки, выбирал бы Пропет Заходить на точку А, соответственно. Но что-то сейчас могут перетянуть, кстати. Вот э, уже и калаши начали появляться у игроков обороны. Чего, в общем, конечно, не надо было бы позволять делать. На опыте минус э, Виола, Лил Козил и Лил задымил. Отправляются куда? Да ладно. Вот этот презент. Вот этот презент. Вот! Минус лил, задымил. Да что так залагал-то? Чё, там ХЛТВ приболело, что ли? Что это за лаги такие дикие были сейчас? Ну, один в два лил казнил. Если не сейчас выигрывать, то вопрос, когда. А, ой, как, как... Как хитрюшно он пытается сыграть-то, слушай, а. Байтит. Максимально байтит и... Да ладно. А, вот это да. Вот это рука лицом. Ну, я иначе просто сказать не могу, дорогие друзья. При всем уважении, конечно, Лил Казнил сыграл круто, но пострелялся. Я не знаю, на каком он уровне пострелялся. Ну, конечно, он должен был убивать бомб керри, как минимум. Бомба не должна была встать, и по таймеру Патрики бы выигрывали раунд. Но... Вот такие дела. И это причем человек, который уже нашотил 21 на 15. Не сумел просто пробегающего мимо челика убить. Ну как так? Как так? Странности, забавности, непонятности. Два авика у команды Патриоты. Ночкой, ночкой. Зачем им, короче, так много авиков? Я не знаю, но на мой взгляд на карте даст 2. Это избыточное количество авиков. Тут и одного за глаза достаточно. Если бы это был бы какой-то трейн, где вариативно еще можно играть от АВП Тогда да Ну, Лил Джамп понял, что в перестрелочке как-то пойдет Все не очень, Я решил в эту перестрелочку не вступать А вот здесь уже Лил Задымил включается под прикрытие своего тиммейта И забирается со снайперской винтовки врага системы Следом сбивает бота И что? неужели решили посыпаться игроки команды Новая Земля Вот сейчас вообще время не подходящее для того, чтобы сыпаться К-10! К-10! Дабл килл минус Лил задомил и минус Виола. Хорошая открывашка на точке произошла с хаешки. Взрывается Лил Джамп, Лил Трамп и Лил Казнил. Остаются вдвоем. И это просто огромнейшая головная боль для игроков обороны. Потому что теперь им придется выбивать точку, где уже. Вот так К-10 быстро умирает, к сожалению. На опте минус Лил Трамп. 7 хп у Лил Казнила. И тут, конечно, 200 миллионов 300 тысяч 548 процентов. Что, конечно же, не вывозил бы Лил казнил эту ситуацию. Итого 12.11. Но, повторюсь, какого хрена даст мы сейчас Инферно должны были смотреть. Просто должны были смотреть Инферно. НЗ собрались, вспомнили, что это командная игра Да не, на самом деле, дорогие друзья, вот при всем уважении Я никого не хочу обидеть, но если вдруг кого-то моя сейчас речь обидит То я вам так скажу, что... Ну зачем вы обижаетесь на кого-то за его мнение? На самом деле все намного проще Карта Dust2 является самой дефолтной, самой простой картой для любой команды вообще и если мы даже будем вспоминать высказывания топовых игроков в Counter-Strike Global Offensive, они всегда говорили, что если вы сейчас поставите профессиональную команду против вообще полных нубов, на Дасти на втором нубы хотя бы парочку раундов, но все равно возьмут. То есть это говорят а, о том, что... Короче, все хитро. Все хитро и непросто. Ну, в общем, карта даст 2, она дефолтная, по сути, и на ней. Даже слабая команда будет всегда показывать неплохой результат. Вот, поэтому я вот к этому. То есть это я не к тому, что а, новая земля прям плохо играют и выигрывают раунды тупо из-за того, что это даст 2. Но я к тому, что это нельзя упускать из виду. Вот, фактически, а, на Мираже мы видели с вами, да? Какой инферно ты опять все перепутал, Володя! Я бы тебе сейчас это, как ее? Был бы ты рядом, я бы тебя сейчас прям вот телефоном, экраном телефона прям по лицу к тебе водил. чтобы ты прям вот запоминал и видел. Ну, на самом деле, мне сейчас вот только-только сейчас, к концу второй карты, мне прилетела информация, что есть список из пяти карт... И ножи, которые они играют перед этим Оказывается для того, чтобы пикнуть Какую-то из этих пяти карт Я, короче, ХЗ зачем и как это Все делается, ну ладно, окей В общем, оказывается, они сыграли ножи На перекуре, пока я был И выбрали сыграть не инферно А даст второй ну, Мне так об этом никто не говорил вообще что так будет Напротив, я бы даже сказал, что мне общем, С цифрами написали Что вот это первая карта, вот это вторая карта Почти затащил бот Ну господи, я прям хотел сейчас Прервать речь и закричать Что есть сил Как же он охрененно вытащил Для своей команды важнейший раунд Но нет, к сожалению Я прервусь и закричу Как же охрененно не вытащил, к сожалению Уважаемый оператор Меня мучает один вопрос Как оцениваешь шансы команды Слупуса против стака? Стака какого? Против стака Никизяра? Я думаю, ну кус выиграет, если мы говорим про эту команду. Оператор — новая профессия. А меня как только уже не называли. За все годы, что я комментирую Counter-Strike, как только уже меня не называли. И оператором называли, и комментатором называли, и комендатором называли, и командантором называли. Господи, прям, да, иногда бывает... По интересному названию приходит. Так, Никизяра, да, спасибо. Ну, я думаю, ну Кус выиграет. Враг системы со снайперской винтовки. Минус Лил Трамп. Уже нет Лил Джампа с нами. Вот тоже уже куда-то приставился. Короче, 3 в 4. Атака в численном перевесе. Пытаются прессинговать и отпрессинговывать своих соперников. На опте. Минус Лил казнил. Хорошую реакцию. Наконец-то впервые за сегодняшний игровой вечер продемонстрировал. Лил задымил. Забрав К 10 го Хитрые мувы. Минус на опте. А вместе с на опыте еще и бомба выпадает. А там еще и Виола забрала врага системы. Короче, сложный момент. Сейчас действительно сложный момент. Впервые, возможно, за все это время достаточно проблемно может все срастись для команды «Новая земля». Потому что путь к камбэку был очень непростой, очень жесткий. Но у этого пути есть серьезные достаточно проблемки. Он может... Быть пройдены И просто со снайперской винтовки и Стэшки Лил задымил забирает биомусора. На табло 14 раунд для Патриков. И хочешь не хочешь. А отдача 15-го и экономический тоже вариант плохой. Поэтому сейчас надо закупаться на все, что есть. А, и просто, опять же, смириться с тем, что если вдруг нет, то ну нет, значит нет, как говорится. Новую землю не узнать, пишет Михаил. Это с хорошей стороны вы имеете в виду. Или с плохой. То есть не узнать, что они так плохо играют. Или не узнать, что хорошо. Потому что, на мой взгляд, я точно не скажу, что они играют плохо. А, Лиза Дмил, минус враг системы. Биомусор, отличная стрельба. Вообще, кстати, вот появление биомусора очень сильно а, укрепило команду. Куда-то... Тут там же нет никого, он же спрыгнул. ха он расстрелял-то как. Расстрелял, так расстрелял стенку, дорогие друзья, ящики, точнее. К-10 последний остался в живых. Ну, позиция на 8 хорошая, потому что не чекнутая. как-то информации нет. Ой. Но она очень быстро. Эта позиция поменялась на чекнутую. И с прочеканной позиции его, естественно, уже вынесли. 15-12. Поставил лайк, отключаюсь, посмотрю, лучше, чуть позже, с чаем. Не хочу себе спойлерить. Каблан, приятного вам. И. Приятного просмотра Приятного чая Всего-всего вам хорошего а, Ну и все И на последний раунд По сути у нас опять же force buy как из разряда Был предыдущий То есть вот в предыдущий раз Был force buy И сейчас тоже вот что-то На уровне этого же самого Форсбая Будет только В предыдущий раз было Три девайса и два пистолета Теперь три пистолета И два девайса То есть можно еще и даже сказать Что а, похуже так сказать Стал а, девайсный раунд Биомусор 15 флешек э и... Успевает забрать Лил задымила Лил Джамп два минуса в догонку. Это, конечно, плохо для команды «Новая земля», что идут размены. Но Лил Джамп делает уже третий минус, дорогие друзья. Проход через длину остается открытым. Лил Джамп четвертый минус только после этого его убивают. Враг системы делает два килла и один в один ситуация. Лил Трамп сотый враг системы, сотый. Начинается непонятная стрельба От Лил Трампа И один в один Соперник в... О май гарба О май гуднес Что вообще сейчас происходит IQ Да ладно IQ 500 Просто сейчас было так круто сыграно Он так мог круто Обставить этот раунд Но черт возьми Он просто не попал Ай-яй-яй, какое досадное поражение, дорогие друзья. Это 16-12, и вторая карта отправляется за командой Патрики. И теперь у нас каждый раз...